здравия друзья 26 июля 2018 года все перенастроили в этом Вальдорадо все работает и теперь самые актуальные новости Новости от 26 июля. Дорогие участники, рада вам сообщить, что технические работы полностью успешно окончены. Поздравляем вас всех с удачным стартом, запуском. Запуск превзошел все наши ожидания. За несколько часов с момента запуска было получено 971 биткоин. Всего участников 8581, пожертвований 2650, то есть 30 процентов примерно. Выплачено 537 биткоинов. Это 4 миллиона долларов. Для 2219 участников выплаты прошли. Выплачено 7 восемь бонусов на сумму 56 биткоинов. Такой отличный запуск стал возможен только благодаря нашим лидерам, которые трудились, продвигая систему и построили большие команды. Поэтому мы сделали вам всем шикарный подарок. Мы начислили и выплатили все бонусы абсолютно всем. Все 10 уровней лидерских бонусов. Даже тем, кто не сделал личное пожертвование. Как требуется правилами системы. Для этого нам пришлось остановить сервера во всех наших датах-центрах. Пересобрали и пересчитали весь блокчейн Эльдорадо, <coughs> а, а, пересчитали весь блокчейн Эльдорадо и перезапустили все. Только сегодня после технических работ было выплачено наград на сумму 282 биткоина и бонусов 42. Обращаем внимание на то, что весь блокчейн пересчитался, а у нас нет и никогда не было доступа к секретным ключам ваших биткоин-кошельков, поэтому вам необходимо заново активировать настройки реинвестирования, если это необходимо. В интернете ходили слухи, что проект прекратил существование. И команда клуба забрала все ваши биткоины и убежала. Как вы видите, это лишь слухи, которые распространяют люди, не желающие процветанию нашего клуба. Не слушайте их. Все это время наши, ваши биткоины находились в безопасном хранилище. По этой ссылке всегда доступна вся информация по кошельку, копилки системы. Самое главное, в нашей системе это участники. Поэтому мы всегда слушаем и слышим ваши пожелания. Ради вас мы сделали почти невозможное. Поставили на паузу распределенную систему, обновили правила полностью, перечитали весь блокчейн с самого начала и запустили систему. Теперь вы можете спокойно продолжить вашу работу по продвижению клуба. Желаем всем удачи и новых успехов. Будьте свободны, живите в финансовом достатке и продвигайте идеологию клуба взаимопомощи. Подписывайтесь на канал в Телеграме для получения оперативных напостей по проекту на русском языке. Присоединяйтесь в группу в Телеграм для общения с другими участниками на русском языке. Присоединяйтесь к Skype для общения с другими участниками на русском языке. Благодарим за поддержку и веру в нас. Добро пожаловать в клуб. И все, и пошли новости. Так вот, ребята, так как теперь настройки нужно сделать, реинвеста заново, после этих новостей показываю вам свои выплаты то есть вот я инвестировал 0764 биткоина и мне поступили 0931 биткоина то есть на я заработал 20 процентов чтобы это посчитать 0764 это за сутки при том, что система останавливалась Этот бонус был бы гораздо больше Умножаем на 1,2 Получаем 0,91 Даже даже, даже еще больше получается 0,764 умножить на 1,3 0,99 Ну да, 0,25 25%, 25 где-то я заработал за сутки Если это умножить на месяц, да, если в день 25 процентов даже, умножить на 30 дней 750 процентов в месяц. Это очень э, дикие цифры, и которые в реальности работают. Этот алгоритм э, работает. И вот мне продолжают поступать реферальные вознаграждения. То есть э, поступают вознаграждения по партнерке. То есть, это вот эти бонусы, вернее, в разделе бонусы. Вот бонусы, люди регистрируются, оплачивают и с 10 уровней поступают бонусы. Теперь я хочу заново реинвестировать свои денежные средства и настраиваю реинвест. Как это сделать? Я захожу в электрум. Вот у меня электрум. Здесь в инструментах выбираю подписать, проверить сообщение. Вот этот промокод уникальный копирую, вставляю его в Electrum. Теперь вот сюда в адрес вставляю свой адрес. Вот этот вот адрес биткоин кошелька, под которым я зарегистрирован. Его вот сюда вставляю. И нажимаю подписать. У меня система запросит пароль. Пароль введен на русском языке. Окей. Все, сформировалась подпись. Эту подпись мы копируем. Ее вставляем вот сюда. Здесь ставим настройки. На бонусы реинвестировать бонусы тоже реинвестировать награду 110 процентов тоже реинвестировать возврат 70 процентов тоже реинвестировать возврат при 90 процентах тоже реинвестировать автоматический реинвест в случае рестарта то есть мы видим что сейчас 12-й круг если я в этом круге прекратится, то есть ну, будет перезагрузка на 12 круге, то мои э, вложения они реинвестируются в начало круга и я смогу их за 12 кругов отбить, поэтому участвовать безопасно ввиду того, что мы видим, что как минимум 12 кругов система работает, Там, в прошлый раз 15 кругов прошло. Сейчас просто ну, неизвестно еще сколько будет это идти, Ну, я так полагаю, что достаточно долго это все будет происходить и будет все работать. И когда все настройки сделаны, сюда подпись введена, нажимаем кнопку сохранить. Все сохранено. Если вы сделали все правильно, у вас вот эти джойстики будут гореть синеньким Все, автореинвест настроен Теперь я беру вот этот свой адрес, на который мне надо переводить Биткоины Я его копирую вы можете пополнять этот адрес системы с любого кошелька, даже с чужого. И у вас будет весь учет происходить и выплата будет происходить на вот этот ваш биткоин кошелек. То есть у каждого вот этот адрес системы, в каждого в личном кабинете свой уникальный. Теперь дальше. Это я закрываю подпись, делаю отправку. Делаю отправку, вставляю э, сюда адрес, на который отправить. Комиссию ставлю, обычно она вот так вот у вас стоит. Ставим вправо, чтобы комиссия была максимальной и очень быстро, чтобы ушли биткоины. Не стоит э, на комиссии здесь э, экономить, потому что э, очень быстро происходит возврат. Чем быстрее начнете участвовать, тем быстрее ваши деньги попадут в систему, тем быстрее вы получите вознаграждение. Ставлю вот здесь, нажимаю максимум все 0.93 биткоина отправить. И нажимаю кнопка отправить. Вводим пароль. И нажимаем ОК. Платеж отправлен. ОК. Все, платеж отправлен. Смотрим историю. Видим, что у нас здесь появились шестереночки. Потом после шестереночек когда первое подтверждение на блокчейне пройдет, будет вот такой вот красноватый кружочек, и будет идти часы, как бы, что происходит второе подтверждение. Потом, когда второе, первое подтверждение прошло, то второе подтверждение горит оранжевым цветом в таком же кружочке. Третье подтверждение вот такого салатового цвета. И когда транзакция подтвердилась, ставится галочка. Вот так, друзья, все работает. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Участвуйте в Эльдорадо. Умножайте свои денежные средства в кассе взаимопомощи, международная касса взаимопомощи Эльдорадо. Видим, здесь у нас 8676 участников. Нажмем обновить уже 70... 8678 количество пожертвований, это, то есть всего треть, там, 25% людей оказали пожертвования, потому что люди разбираются, как перевести, как все настроить, то есть требуется время. И соответственно круги сейчас будут заполняться, и заполняться, и заполняться, то есть постоянно. Все вот так будет работать. Желаю вам успехов. Вся информация на моем канале YouTube в описании под видео есть все ссылки для регистрации, ссылки на инструкции, ссылки на мои контакты. Обращайтесь, регистрируйтесь, помогу разобраться в кассе взаимопомощи Эльдорадо. До скорых встреч!